Муж всегда говорит, что у меня фигура как у гитары Я понимаю, да, вам может и не видно Она же в чехле Я доставать не буду, ладно? А то знаете, как бывает, да? Достанешь гитару, сразу кто-нибудь дай сыграть А сам три аккорда знает, хоть бы раз до припева дошел Так что не Обойдемся